Здравствуйте! А как вы думаете, что можно сказать о человеке, который в процессе переписки постоянно ставит многоточие? Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка «Современная графология». У вас наверняка есть такие знакомые, либо люди, которые присылают вам на собеседования и так далее, в чьем тексте электронной даже переписки вы встречали неоднократное повторение многоточий, причем совершенно в тех местах, где можно было бы совершенно просто поставить точку, тем самым закончив предложение, но этот человек написал фразу, поставил еще несколько точек, потом еще написал фразу и еще проставил точки, и так до конца самого письма, то есть если мы с вами берем рукописный текст, когда человек ставит точку, либо троеточие, он дает себе время на обдумывание, то есть это Некоторая пауза, которую он дает себе сделать. То есть здесь мы можем говорить также об интроверсии человека, если у нас есть в совокупности другие признаки почерка. Например, мелкий размер, возвратные движения, низкая скорость, не продвигающаяся, да, естественно то в совокупности с этим рядом признаков мы можем также судить об интроверсии этого человека. Либо также это может быть показателем неуверенности. Когда человек остановился, а что же будет дальше, а что же мне такого еще написать, чтобы меня оценили лучше, как бы мне лучше себя позиционировать перед другим человеком. Либо третье – это может быть одним из показателей психологического неблагополучия у человека, когда мы видим в тексте внутри предложения совершенно случайные точки. Мы видим, что мысль, она не закончена, это не конец предложения, она где-то в середине, может быть, между словами, между несколькими словами, может быть одна, могут быть многократные повторения. То же самое может быть и в подписи. Как ни странно, я развею сейчас ваш миф, точка в подписи абсолютно не значит завершенность дела. Точка в подписи – это признак неуверенности, признак паузы и признак остановки. Запомните это, пожалуйста, если в вашей подписи такая имеется, то есть вы остановились за в какой-то даже мере нерешительности. Да? Поэтому учтите эти вещи. И вот что можно сказать, когда человек пишет таким образом. С вами была Ирина Бухарева, эксперт-графолог. Обязательно подписывайтесь на мой канал и приходите ко мне на обучение.